Приветствую, на связи Мария Налобина и продолжаем нашу рубрику "Спросил устав». Сегодня буду немножко пользоваться айфоном для подсказок, потому что вопросов накопилось, сейчас выберем парочку. А, так, первый вопрос будет сегодня «Как ты добилась большого успеха в удаленной работе, что начала зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц?» И, наверное, второй вопрос, который мы с вами разберем, будет таким. У меня есть 200 тысяч, куда вложить деньги, чтобы получать пассивный доход. Если вам интересны ответы на эти вопросы, то оставайтесь со мной в этом видео, смотрите его до конца. Итак, поехали. Вопрос номер один. Как я добилась э, большого результата в удаленке и начала зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц? На самом деле, хочу сказать, что... Если вы меня спросите, как начать зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц за один месяц в удаленке, то я отвечу никак. Да, грустно, больно, но такая вот реальность. В удаленке невозможно зарабатывать сразу очень много. И вам нужно быть готовыми к тому, что вам придется очень много работать за маленькие деньги. А, как это было у меня? Я когда начинала, я работала реально по 12-16 часов а, в день. И это был ну, короткий день у меня был такой. Я работала реально очень много. Я зарабатывала немного. Я искала себе заказчиков, потому что один заказчик платил там, например, 5000 рублей в месяц, второй – 10 и так далее. То есть я постоянно находилась в поиске заказчиков, потому что если мне заказчик платил 5000 рублей, я с ним сегодня работала, но то в это время я находилась в постоянном поиске, искала себе другого заказчика, который будет платить мне 15 тысяч рублей за эту же работу. Всегда можно найти заказчика побольше, проект покрупнее и зарплату себе побольше, соответственно. Я хочу, чтобы вы поняли, что... Не бывает в волшебных таблетах, особенно в удаленной работе. Не бывает такого, что вы будете сидеть, нажимать на кнопку, и вам будет просто капать какие-то копейки. Есть, конечно, заработок на кликах, но я думаю, что многие из вас пробовали и поняли уже, что это абсолютно неблагодарная, это даже не работа. Это э, просто вы просто впустую тратите свое время. Просто кликаете и просто по копейке зарабатывать. По-моему, бред. Если мы говорим с вами про удаленную работу, то будьте готовы к тому, что вам нужно будет много работать. Я пришла к укороченному рабочему дню примерно в 5-6 часов уже Наверное, на третий-четвертый месяц работы удаленно. Тогда у меня уже было 4 работодателя, у меня был хороший заработок в 50 тысяч. И э, при этом я просто сжала свое эффективное время, как мне нужно было, и я начала работать уже 5-6 часов э, в день. Это мой результат. Давайте подведем небольшой итог. Невозможно с первого месяца на удаленке зарабатывать много. Поэтому будьте к тому, что вам придется сначала 2-3, может быть, 4 месяца поработать а, с минимальным окладом, и потом вы уже можете наращивать свою заработную плату. Если у вас есть ваш опыт в удаленной работе, то напишите о нем в комментариях, как получилось у вас. Я не говорю, что у вас должно получиться именно как у меня, возможно, быстрее, возможно, дольше, потому что каждый человек а, уникальный, и у каждого будет свой результат. Если у вас уже есть результат? Напишите о нем в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Теперь давайте приступим к вопросу номер два. Вопрос звучит следующим образом. У меня есть 200 тысяч рублей, куда вложить, чтобы получать пассивный доход. Ну, в голову, реально, ребят, реально, ну, не бывает волшебные кнопки для того, чтобы вы просто положили туда деньги и забрали там 300 тысяч рублей. Просто такого не бывает. Мы, например, постоянно тратим сотни тысяч рублей на наше обучение. Мы постоянно ездим на какие-то тренинги, смотрим что-то, обучаемся, покупаем тренинги, опять обучаемся, опять смотрим. Большую часть знаний передаем нашей команде, и это работает. На самом деле существует всего э, три хороших варианта, куда можно инвестировать деньги. Вариант номер один э, – недвижимость. Но согласитесь, 200 тысяч для недвижимости слегка маловато. Для того, чтобы инвестировать в недвижимость, вам нужно 200 миллионов. И это ну, как минимум для того, чтобы вы могли обернуть эти деньги. Поэтому недвижимость с 200 тысячами отпадает. Второй вариант – это фондовая биржа. Опять же, с 200 тысячами туда лезть глупо, и э, как минимум у вас должен быть опыт работы на фондовой бирже. Если у вас такой опыт есть, причем э, не просто какой-то опыт, что вы просто положили деньги и вам повезло, вы выиграли, а именно опыт, что вы действительно понимаете, что вы делаете, тогда еще можно попробовать фондовой бирже поднять денег. Третий вариант – это… Открыть интернет-проект от интернет-бизнес для традиционного бизнеса вам точно денег не хватит, но для интернет-проекта, скорее всего, хватит. Вам нужно будет, опять же, очень много опыта и знаний, скорее всего, вам нужно будет потратить эти деньги на обучение, потому что если вы не знаете, как строится интернет-бизнес и не знаете, как создать интернет-проект, то вам нужно будет этому как минимум научиться. Поэтому, если у вас сейчас есть деньги, которые вы можете инвестировать, инвестируйте их в свою голову, потому что только так вы сможете можете их умножить. Э, найдите человека, который номер один в нише, которая вам интересна. Например, э, финансовая грамота. Найдите человека номер один именно в финансовой грамоте. Научитесь у него. Или, допустим, если вам нужно научиться инвестировать, найдите человека номер один в этой нише. Начните обучаться у него. Потратите деньги лучше на свое обучение. Хочу вам сразу сказать, не вздумайте отдавать деньги в управление кому-то. Есть очень много разных брокеров там разных людей которые говорят там ты мне дай 100 тысяч я тебе там сделаю 150 тоже не бывает это тоже волшебная таблетка такого тоже не бывает поэтому не вздумайте отдавать деньги кому-то в управление даже если вам повезет вам э, попадется человек который сможет увеличить вашу сумму то вы будете от него зависеть лучше научитесь делать это сами это будет для вас гораздо полезнее вы сможете повторять это от раза к разу я надеюсь, что эти ответы были для вас полезными. Если это так, то обязательно жмите «Мне нравится» прямо под этим видео и подписывайтесь на наш канал. Напишите в комментариях, были ли полезны для вас мои ответы. И можете также в комментариях писать новые вопросы для нашей рубрики «Спроси устав». А прямо сейчас вы можете приступить к следующему видео. Это видео тоже находится у нас на канале и можете продолжить смотреть наш канал. Обязательно кликайте сюда на это видео, там тоже будет очень много полезного. На связи была Мария Налобина. Увидимся с вами в следующих видео. Пока.